Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфострой. Прежде чем оформить локальную смету в бумажном виде и передать ее на подпись руководителю, сделайте общий просмотр своего произведения. Рассмотрим пример локальной сметы, в которой требуется выделить затраты по видам работ. Мы знаем, что за основу берется номенклатура видов работ для расчета накладных и прибыли, то есть в соответствии с действующими. 25 и 33 методиками. Вы уверены, что расчет накладных и прибыли в смете выполнен правильно. Но не пренебрегайте такой, казалось бы, мелочью, как проверка сметы. Много времени на это не потратите. Здесь есть нюансы и следует учесть. На экране локальная смета, готовая для оформления. Обратим внимание только на первую строку сметы. У нее автоматически заполнено поле вид работ. Значение накладных и прибыли рассчитаны автоматически в соответствии со сделанными настройками. Остается только вывести на печать отчет по видам работ. Но давайте не будем спешить. Проверим все 150 строк. Сначала отобразим дополнительный столбец. Он называется вид работ. И наложим фильтр. Оказывается, не во всех строках вид работ установлен. Несложно заметить, что речь идет почему-то о неучтенных материалах. Может, не обращать на это внимания? Ну, на исключенные строки точно обращать внимания не будем. Скроем их. Вот список строк, в которых вид работ не указан. Эти строки включены в общую стоимость локальной сметы, но в затраты по видам работ их стоимость не вошла. И это приведет к искажению в отчетах по видам работ. Начну со строки номер 3, она находится вот в этом разделе. Временно отключу фильтр. Это неучтенный ресурс строки номер 1, которая относится к виду работ 7.2 бетонной, железбетонной сборной конструкции. У этой работы два неучтенных материала. У первого из них вид работ указан, а у второго вид работ отсутствует. В чем отличие этих двух строк? Обратите внимание, что строка номер 2. Связано с работой номер один. Очевидно, сметчик выполнил в этой строке операцию заменить строку и вместо обобщенного ресурса, который был автоматически добавлен в смету, выбрал из базы НСИ материал конкретной марки, в данном случае лестничная площадка. Но на объекте устанавливаются лестничные площадки разных типа размеров. И сметчик ввел еще одну строку с лестничной площадкой другого типа. Сделано все правильно, но в базе НСИ для материалов вид работ не указан и в смете он так и остался без вида работ. А сметчик этот нюанс не учел. Исправим ситуацию. В строке номер 3 в поле Вид работ установим соответствующие значения. Готово. Теперь затраты по этому материалу будут учтены в итогах по видам работ. Идем далее. В этом же. В разделе есть текстовая строка под номером 7. Ее заполнили необходимыми данными, но вид работ не указан. Исправим ситуацию. Но воспользуюсь другой функцией. В контекстном меню выбираю пункт Ресурсы по проекту Привязать ресурс к работе. В этом случае система автоматически установит вид работ в соответствии с видом работ строки работы. На мой взгляд... Этот вариант надежнее и проще. И так придется поступить со всеми непривязанными к работам материала. В данной смете из 150 строк таких строк было всего 7. Давайте повторим еще раз. Нахожу строку, в которой не указан вид работ, Ставлю на нее курсор и выбираю функцию ресурс по проекту привязать к работе. Готово. И так далее. Вот почему в примерах, посвященных обработке неучтенных материалов, я всегда настоятельно рекомендую делать привязку ресурсов к работе. Итак, мы привели смету в порядок. Теперь формируем отчет. И здесь тоже есть варианты. Выбирайте, который вам больше нравится. Вариант номер один. Выходим в режим печати. В настройках отчетной формы в разделе Итоги по видам работ необходимо установить флажки итоги по видам работ по смете. Этот отчет формируется в конце документа. Он выглядит таким образом. Вариант номер два. В окне локальной сметы включаю группировку строк и перетаскиваю название столбца на эту строку. Вот так система автоматически сгруппировала строки по видам работ. Обратите внимание, по каждому виду работ подведены итоги. При необходимости мы можем отобразить дополнительные столбцы. При этом после каждого вида работ подводится итог. И такой вариант отчета можно выгрузить в Excel. Вот так выглядит данный отчет. Подведем итог. Задача расчета итогов по видам работ. Решается корректно при условии, что каждая строка сметы знает, к какому виду работ она относится. В том числе и строки с неучтенными материалами. Формальное назначение вида работ на строке делается автоматически. Однако, как мы убедились, есть ситуация, где требуется внимательный взгляд специалиста. На совсем небольшом примере я попытался показать процесс изучения сметы на заключительном этапе ее разработки. Мы проверили все 150 строк сметы на наличие вида работ. Все строки, которые оказались без вида работ, были обнаружены и должным образом обработаны. Сделал я это быстро и эффективно с помощью фильтра в столбцах сметы и инструмента привязать ресурс к работе. Спасибо за внимание. Желаю успешной работы. С вами был Александр Курочкин.